И сделай рэп на на рэп на на индийском. И сделаю на английском на на индийском Китайском. На английском, китайском, на английском, китайском, индийском. Подпишись и поставь колокольчик. Е-е-я yeah, тут, yeah, yeah, oh yeah. сделай рыб. На английском, китайском, на английском, китайском, на индийском. И, и сделай рыб. На английском, китайском.